недавно прочитала книгу "Мужчина с марша, женщины с Венеры». Да, это известная книга и теорию про то, что мы сильно разные, знает очень много людей. Не так много людей этим пользуются. По-прежнему конфликты мужчин и женщин можно решить, прочитав эту книгу и сделав то, что там написано. И сегодня видео не о том, как прочитать эту книгу и что там понять, а о детских травмах. Почему я ссылаюсь на эту книгу? Потому что если что-то неясно в видео, можно почитать последнюю главу данной книги. Или предпоследнюю, не суть вопроса. Так вот, смысл в том, что достаточно нам влюбиться, чтобы наши детские травмы повылазили наружу. Что это означает? Во-первых, травмы, полученные в детстве, это те травмы, которые мы так поняли взрослых. То есть некоторое поведение взрослых мы, как дети, интерпретировали определенным образом. И те выводы, которые человек сделал в детском возрасте, остаются с ним на всю жизнь. Это, собственно, и называется травмой. И когда человек влюбляется вдруг любимый человек начинает себя вести так как когда-то вели в себя тоже любимые люди называемые родителями и это становится часто поводом для разводов ну, сначала размолок и скандалов а потом для расставания и в итоге часто для того чтобы такое не происходило, Достаточно работы с детскими травмами. Простой пример. Сегодня девушка сказала такую фразу. Меня бросили еще до рождения. Я так и знала, что никому верить нельзя. Она это говорила к тому, что как только она начинает доверять людям, это может быть мужчина, это может быть какой-то специалист, это могут быть друзья. Они ее бросают, они ей отказывают. Она не уточняет причины и так далее, потому что она и так знает. Меня бросили в детстве, и теперь все так поступают. Дело в том, что подобного рода детские травмы они уходят, если человек работает с этими травмами. И работает, как правило, не самостоятельно. Во-первых, есть сложности выявить эти травмы со стороны, как говорят, виднее, а тем более, когда мы речь ведем о специалистах. А второй момент – это то, что данные травмы не так легко убрать. Очень часто они возникают в том возрасте, который нам совершенно неясен. Например, мы не помним, что мы делали в кровати, а очень часто наши клиенты уходят именно в этот период. Это год, полгода, может быть какие-то месяцы и так далее. Это может быть как угодно. Откуда эта женщина взяла э, факт, что ее бросили до рождения, э, никто не знает. Возможно, какая-нибудь фраза, которая во взрослом состоянии человеком воспринимается совершенно по-другому. А, например, как здорово, что ты родилась! А я хотела сделать аборт. А человек воспринимает как то, что его не хотели, а не как то, что здорово, что она родилась. Вот. Поэтому. Очень часто конфликты в семье, они вызваны не тем, что человек нас не любит, а тем, что рядом со мной люди ведут себя так. Вот почему любимая моя поговорка «Переменами слагаемых сумма не меняется». Математика первый класс. Если люди рядом со мной ведут себя так, то сколько бы любимых людей у меня не было, они со мной будут вести себя так. Вот почему модная сейчас тема по поводу работы с собой, а не работы с своим партнером. Как часто можно слышать: "О, со мной это все хорошо, вот муж. Надо с ним поработать. Давайте я приведу к вам мужа. С ним что-то не так." У меня был случай, когда женщина привела ко мне своего мужчину. Они э, жили вместе. И в итоге мужчина ушел в свою семью. Она позвонила через день, вся в слезах, и говорит, что вы с ним сделали. Э, результат был не тот, который ждала она. Поэтому я не устаю повторять, если вас что-то не устраивает... Да, я понимаю, что вас не устраивает что-то в другом человеке, но это повод работать с этим вам, а не ему. И не надо вести к психологу ребенка, мужа, свекровь, еще кого-либо, а проще прийти самостоятельно. Потому что весь мир – это весь мир, его невозможно переделать. Однако очень сложно человеку, что-то понять про себя. Здесь, чуть ниже, есть видео про человека-загадку. Возможно, пора что-нибудь отгадывать. Жизнь такая вещь. Есть у меня один вопрос. А когда вы собираетесь умирать? Однажды одна женщина, которая... Задавала вопрос, что-то типа жить не хочется, зачем и как дальше. Когда услышала вопрос, когда вы собираетесь умирать, как-то у нее появился сразу смысл жизни, и как-то она сразу поняла, что делать, и говорит, слушайте, да, у меня еще лет 50 счастливой жизни. Если я сегодня решу стать счастливой, то мне еще долго... Да, мы не знаем, когда нам убирать, но иногда у нас есть планы на жизнь. Поэтому, если вас что-либо не устраивает в ваших семейных отношениях, в ваших любовных отношениях, вообще в отношениях с окружающими, это повод для работы, а не повод для расставания не повод для того, чтобы избегать людей. Сейчас очень модная тема социофобов и так далее. Да, действительно, наши родители не ведут себя так, как мы этого хотим. Более того, никто не ведет себя так, как мы этого хотим. И очень часто, когда взрослым умом мы пересматриваем ту же самую ситуацию, получается совершенно другие выводы человек делает. И уже на новых выводах его жизнь становится гораздо счастливее, гораздо интереснее и лучше. Поэтому можно, конечно, и страдать, а можно жить счастливым. Выбирайте.